Привет! Сегодня я вам покажу упражнение для гибкости спины. Первое упражнение. Мостик с колен. Сначала вы делаете пять наклонов, пять прогибов назад. А затем встаете на мостик с колен. Если вы не сможете встать на мостик с колен, тогда делайте просто прогибы назад. Ребята, перед тем, как начать делать упражнения на гибкость, вы должны хорошенько разогреться. Я уже разогрелась, поэтому сразу начала делать. Теперь ложимся на живот. И под ноги вместе. И делаем. Выпрямляем руки, поднимаемся 10 раз. Вы должны стараться выпрямить полностью руки, если у вас полностью не получается выпрямлять, тогда делайте как можете, но вы не должны при этом поднимать плечи, плечи у вас должны быть опущены, если у вас поднимаются плечи, значит делайте меньше, выпрямляйте руки. Затем, когда вы сделаете 10 раз, стоим в этом положении 20 секунд. После этого вы должны обязательно потянуться обратно, чтобы у вас отдохнула спина. В таком положении лежим 20 секунд. Таких вы должны сделать 3 подхода с отдыхом. Подход делайте, отдыхаете, затем еще один подход, отдыхаете и еще один подход. Следующее упражнение. Ложимся на локти. И поднимаем правую ногу 10 раз затем левую ногу 10 раз стараются поднимать ногу как можно выше при этом плечи у вас не должны подниматься они должны быть опущены Делаем, поднимаемся 10 раз, стараемся подняться как можно выше и стараемся ноги от пола не отрывать, то есть если только чуть-чуть можно. Затем делаем махи рукой назад пять раз, стараемся ее как можно ниже махнуть и рукой также пять раз таких делаем 5 подходов опять раз следующее упражнение также для начинающих мостик из положения левых встаем на мостик и раскачиваемся туда и обратно стараясь выпрямить колени Это я делаю второй подход по 10 раз. стоим 20 секунд. Следующее упражнение. Встаем на колени и делаем на руку. Прогибаемся и стоим в таком положении 10 секунд. Тянемся как можно ниже вниз, вниз. Затем также на левую руку делаем, прогибаемся в спине. И также стоим 10 секунд. Затем две вместе делаем. Прогибаемся в спине и стоим. 10 секунд Затем такое же похожее утожгение только при этом сгибаем ноги и также стоим 20 секунд тянемся. Ребята, не забывайте подписываться. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. Ну что, мы продолжим следующее упражнение мостик без положения лежит. Встаем и стараемся в этом положении простоять.. 10 секунд. Вы должны сделать 5 раз, встать на мостик, из положения ледяного. 5 пишите в